Как вы думаете, сможем ли победить это коррупционное правительство? В Хакасии однозначно выберем первого и все будет хорошо. Предприятие в Алтайском районе – одно из самых больших производств гречневой крупы в Хакасии. У сельхозпроизводителя гречиха заняты 8 тысяч гектаров. Сейчас по расцветению уборка предстоит в сентябре. Цеха по переработке напоминают большие цистерны высотой до 40 метров. Производство безотходное. В печи для растопки и поддержания огня используют гречневую шелуху. Директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин пообщался с руководством предприятия и отметил, что проблемы у агропромышленников в Хакасии схожи для всех сельхозпроизводителей страны. Федеральная антимонопольная служба пишет письма, о том, что не повышайте цены. Ну как не повышать цену? Тогда напишите, чтобы не повышали цены на солярку, угу. чтобы электричество было не 7 рублей, как вот сейчас здесь, а 70 копеек, как в Китае продаем. Угу. Тогда, может быть, можно будет работать, ну, скажем, эффективно, ну, с прибылью. Сегодня производитель, переработчик и продаж, это должно быть единое целое. Тогда у нас будут и цены на продовольственные рынки стабилизироваться вот. ну и естественно мы таким образом могли бы регулировать ценовую политику в нашем продуктовом наборе катерина Ирушина, антон михайлов ртс